доброго времени суток с вами сергей и сегодняшний ролик посвящен теме я хочу вырастить грушу от а до я вот здесь вот у меня в баночке семена груши семена груши из покупных груш я их убирал здесь влажный мох влажный мох и лежали они у меня в холодильнике на нижней полке для стратификации хватает где-то недели две-три и они начинают прорастать теперь я заготовил горшочки с землей. Здесь земля, внизу большие отверстия. Внизу большие отверстия я на низ положил мох, чтобы земля не высыпалась. Потом слой песка, как дренажа. И вот эта часть э, земля с перегноем. И 1 четвертая добавлена песка в нее. Теперь для посадки для посадки возьмем карандашик. Сделаем углубление сантиметра на 4 метра на 4 достанем подходящую подходящие пророщенные семечки груши вот такое ставим его и обожмем землю на каждом горшке у меня сделана метка это будет стоять южная сторона и сейчас методом пробным методом. Сразу скажу, что я никогда этим не занимался. Это у меня экспериментальная часть. пробным методом вычислим, какой лучше горшок. Это был горшок двухлитровый. Это пятилитровая бутылка обрезана. Она будет где-то литра 4 получается. То же самое делаем отверстие. Я уже заранее пролил Пролил емкостью водой. Так, Берем проросток. Вставляем его. Сжимаем. Все. Готово. Теперь я эти горшки помещу в тень. Тень у меня находится за гаражом будет. Также это самое выставлю на южную сторону. И потом в таком порядке буду сажать. У нас на дворе уже конец августа. Сегодня 27 число. 27, посмотрите, вот так вот у нас. Я две грушки сейчас принес, вот так вот выглядят груши. Посеянные наши сеянцы. Высота. Вот это 30 сантиметров. А это, по-моему, самая коротенькая 18 сантиметров. Высота их. Сразу можно сказать, что ствол их тоненький. И на следующий год для прививки не подойдут они. И, скорее всего, вероятнее всего, они проведут еще следующее лето в этих гостах. У нас сегодня 18 июля. И, пожалуйста, посмотрите, как выглядит прививка. Это привита у нас груша сорт Чижовская. Сорт Она спокойненько привилась. Развивается неплохо. Ничего, в принципе, сложного нету в этом. Было привито у нас 4 груши. 3. В контейнере одна на дичку одна только из четырех погибла вот так вот среднестатистическая сейчас пойдем посмотрим как выглядит привитая груша на дичку. ну вот посмотрите вот так вот выглядит прививка на дичку корневая система у дички больше и прирост уже в районе там 12 сантиметров получился изоленту мы пока еще не снимаем изоленту я где-то буду снимать в конце июля в начале августа по опыту с яблонями торопиться с изолентой со съемом не надо это самое следующее, что у нас заключается, будет это самая работа наша. Тут, соответственно, я уберу вот эту дикую часть. Весной отстригну или осенью замажу мастикой садовой, уберу. И потом год она прорастет, она вытянется где-то до такого состояния. Я верхушку обрежу и на следующий год пойдет уже расти она веником. А потом главная задача, главная задача не давать веткам рост внутрь. Сформирую веник крону. И на этом работа будет закончена. Та же самая будет работа проведена в контейнере. В контейнере она еще год также будет расти. Год расти. На следующий год обрежу, сформирую веник. И только через два года, на третий год, ну, я и на посадим. этом мы с вами ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.